Деньги, не на моей ребят. Ты то И домой, какой ты? Что, что это ты тут? Деньги только бросили, и все Ты молодец, но это не делал. Я еду со мной, а ты же такой. Я не... Ты зато не обещал. Ты ждешь со мной, ебать, я говорю. Ты без меня уже... Это вещи уже, что тебе мне надо весит Рада, что тебе мне нужно Не беси мои нервы, срус От этого не беси нервы, они Не, не беси не тот, не говори ничего Это вообще топ-трек Ты ничего не говори, это топ-трек Не мешай, не говори, я сижу Ему этот топ-трек я иду в школу, чтобы поставить тем топ подсветки. Я туп рэпер, стану всю Россию туп, а тут рэперов, рэпер. Топ -рэпер.